Как и в любом деле, подводные камни бывают разные. Например, если вы предоставляете объекты с очень низким дисконтом и не по параметрам, то инвестор быстро потеряет интерес, может найти другого партнера или просто пропасть. Если вы не заключили агентский договор или сделали это неправильно, например, не прописали все необходимые пункты по выплате комиссионных, то инвестор может не выплатить вашу комиссию за работу. Также инвестор может купить объект без вас. Это редкость, но такое бывает с теми, кто действует самостоятельно, учась не у профессионалов, а на своих ошибках. Наши ученики заключают правильно составленный агентский договор и не дают адресов и прямых ссылок на объекты. Друзья, остальным хитростям мы научим вас на обучении. Запишитесь на бесплатный урок по ссылке в описании к видео.